Друзья, всем привет! Это Тимур Тердинов, основатель Академии социальных медиа. В этом видео, подождите, запись пошла. Ой. Да, запись пошла, солнце, нифига не видно. В этом видео я хочу поговорить о том, как привлекать клиентов в ваш интернет-бизнес. И поделюсь всего лишь двумя источниками. Не знаю, используете вы их или нет, но я считаю, что их просто вы обязаны в, это, в настоящее время использовать. Это не мое мнение, это мнение по конференции Traffic and Conversion. 2014, на которой мы были в январе. Самые два недооцененных источника трафика в ваш интернет-бизнес. Первый это Facebook, второй это YouTube. Почему Facebook? Это не сильно развито на русском рынке. У нас еще нету пока хороших специалистов, которые умеют грамотно настраивать рекламу на Facebook. Но на западном рынке очень многие интернет-предприниматели, такие, например, Фрэнк хвастаются, что им удается получать подписчиков по 2-3 цента за лит, то есть за человека. Человек вашей подписной базы. Представляете, что такое 2-3 цента? И сравните, например, с рекламой ВКонтакте, когда один подписчик может стоить 30, 50, 60, 80, кто-то даже за 100 рублей умудряется их продавать э, и настраивать так рекламу кривыми руками. Ну, представляете, да, разница? То есть, если вы думаете, чем бы заняться, во что, в чем бы поразбираться, я всем рекомендую ковыряться платной рекламе на Facebook. Второе, то, что я вам хочу сказать, это второй источник трафика, который самый недооцененный, и он является бесплатным источником трафика, это YouTube. Если вы еще не используете YouTube, я советую вам начать это делать. Почему он хорош? Я думаю, вы наверняка слышали из некоторых моих видео, но я не поленюсь повторить еще раз: YouTube постоянно дает вам вечно зеленый трафик. То есть вы снимаете видео, где в конце говорите, если понравилось это видео, там перейдите по ссылке внизу, подпишитесь на мою рассылку, если хотите узнать то-то, то-то. То есть вы в конце каждого видео даете призыв к действию и загружаете это видео на YouTube. И потом представьте, что проходит время, но YouTube все равно продолжает продолжает продвигать ваше видео, показывать его все новым и новым людям. Например, они посмотрели канал вашего конкурента, и потом перешли и посмотрели ваши, как в похожих видео или в рекомендованных видео. И представьте, если вот это одно видео, да, вы получаете трафик с одного видео. А представьте, если вы снимете 100 видео по вашей тематике, по вашим ключевым словам, я учу это на своих тренингах и даже в бесплатных вебинарах, по вашим ключевым словам представьте, что вы оптимизировали кучу видео, и они, многие из них выходят топ, многие в похожих, вы будете получать вечный зеленый трафик из YouTube. И что главное, что проходит время, но вы продолжаете получать трафик только потому, что YouTube постоянно показывает ваши видео все новым и новым людям. Если вы хотите знать больше о том, как продвигать видео на YouTube, и если вы еще не читали мою книжку, обязательно скачайте это. Эта книжка «Как стать первым на YouTube» она является бестселлером по версии Озона, вы можете скачать чуть-чуть э, укороченную версию этой книжки совершенно бесплатно или купить книжную. Для того, чтобы скачать бесплатно эту книжку, перейдите по ссылке внизу под этим видео, и вы найдете руководство о том, как сделать видео, как оптимизировать ключевые слова и как его раскрутить, чтобы люди находили ваше видео на YouTube. Я верю, что это видео было вам полезно. Если оно таким было, ставьте лайк, пишите обратную связь в комментариях, подписывайтесь на мой канал и до встречи в новых видео. Всем пока.